Всем доброго времени суток, кто не неравнодушен к миру игровой индустрии. С вами вновь Олег, и я, я рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы продолжаем играть в Эликс. Игрушки от Piranha Байц. Вот, в прошлой серии мы дошли до этого момента. Сейчас пойдем расследовать, что же там нас ждет. Вот какой-то трупак валяется. Давай обшарим его. Бутылка с водой, Эликсид. Оружие Лирика получена. Одна штучка. Ага. Так, так, так. Кто-то на нас уже напал. Прям вот внезапно было. Нежданчик, нежданчик. Вы можете парировать вражеские атаки. Давай попробуем. Запарируем. Какая-то... Какая-то на меня собака напала. Да, вот так вот нехорошо иногда бывает. Ну, просто ни с того, ни с сего я тут остался, а меня за... забодали, можно сказать. Ладно, не страшно. Продолжим. Так, ну что? На меня, значит, тут какая-то тварюга напала. Ни с того, ни с сего. Так, давай-ка мы уйдем сюда. Я думаю, что здесь у нас хоть какое-то безопасное будет место. Так, все берем. Все, как всегда, несем с собой. Так, ого. Меня уже атакуют. Бежать. У меня есть, кстати, ранец. Почему я им никогда не пользуюсь? Окей. Я потерял часть здоровья, но ничего страшного. Давай, иди сюда, ты. Блин, ну какой Моздер опасный. Он может сейчас атаковать, затащить, задамажить. Неудобно, камера здесь расположена. Так, попробуем убежать от этого места. Немножко подальше. А где, кстати, мой напарник или кто там был? За мной бежит. Ну, сейчас мы порешаем. На, на бегу даже можно пить зельки. Осторожнее. Полегче. Блин, сложный бой. Однако. Короче, где там этот мужичок? Который со мной вроде как должен быть. Он же вроде куда сюда зашел, я так понимаю. Ну, let's go. Ты где, Санта? Санта, ты где? Я огребаю по полной. Меня эта тварь все догоняет и вырубает, охренеть. Монстры, конечно, здесь беспощадные и кровожадные. Что не может не радовать. Опять меня задамажили Но я так понимаю, в одиночку биться сложновато. Не было же вроде никого. Так пойдем, ладно, за чуваком. Отставать не будем, пока. Пошли, пошли. Он уже забьется Замочим эту тварь Ну вот, вдвоем у нас более-менее вроде что-то получилось Так понимаю, там еще где-то кто-то ходит А, вижу врага Но он что-то не какой-то, какой-то не маленький совсем Так Аппликация здесь... Понимаю, вообще никогда никого нельзя. Стоит только чуть-чуть заслакать, все. Тебя уже начинают разрывать на части. И куда же убежал чувак, с которым я ходил? Куда он убежал? Куда убежал этот грязный извращенец? Ищи его теперь, свещи. У меня какие-то куски уже летят. Давай, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Я не понимаю, куда он, сейчас, побежал. Будем искать. Интересно, плавать они могут? Опасное место. Вынос поможет тебе выжить. Эта собачка за мной до сих пор бежит. Постараюсь от нее улететь. Поможет, не поможет, не знаю. Что-то вроде взял так а где ты где я так понимаю когда ты карту смотришь ты все равно игра на паузу не ставится сама по себе так все без паники все бросить паниковать нужно найти мужика с которым мы сюда пришли где-то здесь шатный где-то он здесь. Все-таки хорошая штука этот ранец. Очень сильно иногда помогает. Можно в любой момент сюда свалить. Так, и, и так, мы пришли туда, откуда и ушли. Здесь мы были. Насколько же сейчас безопасно стало, я не знаю. Давайте попробуем сейчас посмотреть, что у нас есть в инвентаре. Оружие клири Клирика. Ценность предмета для задания. Этот предмет нельзя продать. Понятно. Это значит квестовый какой-то предмет у нас. Так, что еще? Очков обучения у меня никаких нет. Что у нас из предметов? Так, это понятно. Зельки. его понемногу, в общем, набрал. Короче, один хлам. Ничего полезного пока что нет. Ни оружия, ни брони. В общем, надо пока действовать по определенному плану, то есть... Придерживаться какой-то линии определенной. И следовать за чуваком. Я так понимаю, та желтая точка это... этот чувак. Да, Дурас. Говорили, что он якобы поможет мне выжить, но что-то как-то не, не ощущается сильно очень, что он помогает мне выжить. Э -э свернув руины, мы здесь толком ничего и не нашли, я так понимаю, да? Так, тут как-то вообще в этой дыре темно. Я думаю, нужно использовать какой-то фак факел, что ли, я не знаю. У меня, кстати, они были. Вот он, магниевый факел. Давай используем. И таким образом попробуем посмотреть, что здесь есть. Так, это нам ни к чему. Рюкзачок какой-то так это все берем все нам пригодится какая-то книжечка я так понимаю здесь хлам, в общем пригодится в любом случае какой-нибудь барыги сдадим когда придем в назначенное место вот так что собираемся что тут я видел Крепкое целебное зелье, я такое пропустил. Не может быть. Ну да ладно. Может быть еще что-то здесь интересное есть? Факел, да что, у меня уже не, мах, не действует. Отмычка. И все. Все, походу здесь больше ничего интересного нет. Подожди, а туда спуск. Спуск вниз еще есть. Также здесь темно. Очень темно. Ну, походу здесь тоже ничего такого интересного и нет. Вот в этих руинах. Пойдем, значит, искать э, мужика, с которым мы пришли. Вот, возможно, он нам что-нибудь скажет интересного. Дойду да я иду. Тебя бы только найти еще. мне тут стоишь? Помощник хренов, блин. Тут нагинает, а он типа помогает вроде как. А на самом деле ни хрена не помогает. А что-то задание. В каком-то я взял. Нахожу какие-то трупы. Собираю у них шмотки. Ну да ладно. Что здесь такое, чувак? Рассказывай давай. энергетик, малый запас ментальной энергии. Частично восстанавливает ментальную энергию, которую я еще не пользуюсь, я так понимаю. Но все в процессе. Так, дальше смотрим, что у нас тут есть. Ага, вижу. Автосейв. Судя по виду этих развалин в Старом мире, здесь какая-то фабрика. Ты что-то знаешь о Старом мире? Да, только что я узнал развалин до Да какое мне до него дело? Какое дело, мы все оттуда родом, берсерки но хотят снова сделать мир таким, каким он был прежде, но другие группировки раскапывают его кости, надеясь заполучить остатки прежних технологий. Так, и что? И что ты хотел этим сказать мне? Что ты хотел до меня донести? Черт, одни трупы везде валяются? Следная бутылка, эликсид, оружие, клирика получено, которым я пользоваться не умею. Ну да ладно. Смотрим, что здесь у нас есть. Что есть здесь у нас подозрительного? Что вообще, зачем мы сюда пришли? Просто так что ли? Прогуляться и все? Или же зачем-то зачем мы действительно сюда пришли? Радио. Из-за зелька мы сюда пришли, да? Так, молитвенник. Выполнено опасные товары. Рексит, опыт, оружие, кли... Ну, короче говоря, я выполнил задание. Так, рецепт. Какой-то рецепт. Инструкция по изготовлению малого запаса энергии получена. Вау. Вот оно что. Блок сигарет. Тут по сигаретке собирал, тут мне и блок подогнали. Крутяк. Я говорю, где-нибудь на рынке с багрем потом. Пускай радио играет. Люблю, когда музычка качает. Только что-то музычки слышу. Так, чего-чего? Пачка сигарет старого мира. Отлично. Одни сигареты. У меня полный карман из сигарет. Как, блин, свою уже. В свой магазин открываю по продаже. Табачной продукции. Так, что тут еще интересного? Я так понимаю, ничего. Ну что, я, как говорят мне, задание выполнил. Ты-то как считаешь? Вот, смотри, что я нашел. Here. I found these. Эликс технологии у берсеркеров, она под запретом. По закону ты должен сдать такие штуки по прибытии в Голиет, Ну, тут выбор за тобой Только особо не размахивая оружием, когда вернемся Ладно, некоторые берсерки честно отчитут законы, хотя есть и те, кто относится к ним более философским. Видишь, какое дело, клирики и альбы пользуются техникой, мы же в Эдоне не применяем магию так, а в Эддон часто заходят клирики? Здесь все группи группировки бывают, разнюхивают что-то, ресурсы ищут, все по крайней мере, пока что это просто единые ничные набеги. В прошлом между нами не случались стычки, и кажется, что кто-то из клириков решил наступить на старые грабли и опять втянуть нас в войну. <coughs> ну что, давай, пошли. Вроде здесь все. Получили пару звездюлей, поняли, что, блин, мы здесь вообще сейчас ничто, и звать нас никак. Надо развиваться, надо качаться. В игровом плане, конечно же, вот нужно искать что-то. Если не читать разведотряда, то что-то там он, короче, мне хочет сказать. Похоже, на -на -на назревает что-то серьезное. Да ладно, пошли уже, хорош болтать. Ничего хорошего нам это не сулит. Отлично. Так, да, тут же еще, помимо всего прочего, надо успевать собирать всякую шнягу, всякие травы для зелий. Враг, враг! Опять, как говорится, на меня, на меня, наверное, да? Подожди, сейчас я наваляю. Давай, вместе, вместе, давай. И все? Это круто, чувак. С одного удара его вырубил. Наверное. Пойдем, пойдем. Там еще, смотри, один. Ну-ка, зачем я выпил эликсир? Ладно, бывает такое в ПБХ. Ну-ка, давай я сейчас его. Не могу никак прицелиться. Все патроны растратил. Точнее, стрелы. Ну, попади же по нему уже, а, чулочок. что ты по нему попасть никак не можете помочь, что ли? Давай, как-то. Вон как его можно парировать. Замедленным. Замедленно. Давай же сагрист на него. Да, там плюется еще. Какой-то ерундовин у меня. Молодой пес. Или кто это такой? Пес-кровосос. Так, идем дальше. Дойду, да иду я. Все же надо успевать собирать еще. Смотри, мутант, монстр! Емо его! Сильными! Да, все уже закончили давно. Я, <с> я что-то тут машу после драки кулаками. Поехали дальше. Далеко я еще нет? Идти. Ничего не говорит. Что-то, блин, похоже, похоже на какие-то... На какое-то пристанище. Тут что у нас есть? Давайте. Ничего нету Лавка. И все. Но это не особо надо. Так, а здесь что такое? Подожди, сейчас я зайду тут, посмотрю, что ты бежишь, не, не оглядываешься даже. Вот, видишь, колчан нашел, пожалуйста. Десять стрел получил. Ты бежишь, как не знаю кто, блин, ни хрена не оглядываешься даже. Надо смотреть немножко. Он что-то еще нашел. Сырой эликс, магниевый факел. Пожалуйста. Тебе ничего не надо, я-то вообще бомжар, мне все пригодится в хозяйстве. Так пачка сигарет. О, тихо, тихо, тихо, я здесь вообще попутал Я попутал подожди. Это крыса Ну они, в принципе, не опасны. Даже я с ними могу справиться. на по-моему я только с крысами и умею пока что справляться. Блин, ходишь, ходишь, на тебя нападают. Откуда не возьмись, да? Так, ну все, я здесь все проверил. Давай, веди дальше. Сусанин, ты где я? О, Сусанин стоит на месте. Что-то здесь... Что-то болтает сам с собой, да? Так, что здесь? Да ты подожди, я же еще не все проверил. Сейчас все проверю и пойдем. Не полюбовался еще местными красотами. Вот монстров еще не рассмотрел всех издалека. Сейчас подожди, пойдем, подожди ка немножко. Что тут у нас такое? Что-то какой-то длинный туннель. Сейчас куда-нибудь зайду не туда. Как меня наваляют здесь. Куда-то он даже вниз туда идет. Чувствую я, если так буду двигаться, мне точно не, не видать никогда города, в который я хочу сейчас попасть. Пошли уже. Пошли, ладно, все, согла согласен. идти. Согласен на все условия. Вы меня только прокачайте как надо как следует по максимуму я уже готов на все я уже чувствую что я ничтожество просто в этом мире смотри смотри куда ты смотришь на него смотри не на меня мутусь его мутусь вот так вот смотри все тебя учить надо вот папки учись как надо мутузить эти твари во понял да Видишь, могу тебе еще урок преподать даже несмотря на то что ты вроде кажешься круче меня и шмотки у тебя острили. будь здоров так надо все подбирать все что попадется на глаза идем идем уже когда мы придем то уже сдам все барахло сразу же кому там надо сдать или не сдавать ли пригодится есть честно без понятия поэтому будем будем как-то решать по факту дойду я так вот что то похоже вроде да мы уже близко я так понимаю ну-ка давай на карту посмотрим стой Вроде кажется, что близко, а вроде ни хрена мы не близко, а нет мы близко точно. Это что? Это, это вот портал был, мимо которого мы уже прошли, да, давным-давно. Ясно. А вот сюда мы, собственно, наверное, идем, да? Какое-то здесь поселение где-то, да? Ну, пойдем, иди. Иду, иду. Думаю, отсюда ты сам доберешься. ты найдешь все необходимое, встанешь на ноги, а потом сам решай. Опыт 200. То есть я смогу просто уйти, если захочу? Я бы на твоем месте сперва обзавелся оружием, получше броней, но ты сам решай. Обживусь у нас хоть немного, послушай, что мы можем предложить. А что будет, если к вам сюда запрыгнет Альп? Они пытаются нас убивать, так что мы убиваем их. И кроме обратиться в группу Альпы, в которых определились от Ксаркса, может быть, мы с ним можем быть союзниками. Не стоит доверять предателям. Ну, правильно Может, да, сепаратисты хотят стать свободными людьми А может, это новая угроза Но я уверен, что вместе мы сможем победить Альбов Пока что сепаратистов слишком мало и у них нет друзей Им уже становится ясно, как тяжко жить, если ты не примкнул к ней, ни одной из, из, из их группировок Они от этого нервные так что я с ними был бы поосторожнее Они нас всех well, держат В чем uh, держат Ну вот мы и добрались до Голиат Это лишь самое начало твоего пути Да понял я уже давно В принципе пока у меня начало Заходи тогда, когда обустроишься Окей, okay, договорились Так, L нажать, чтобы отме отметить Следующую цель задания в Адьюторе Что мы должны отметить? Прибежище сепаратистов? Выжить. Контракт. Основные задания. Компания. отмщения, Спутники. Берсерк. Воин. Окей. Так, здесь что у нас такое? Молитвенник клирков. Я могу почитать, наверное. Ладно, не буду. Молиться я не собираюсь. Отчет о задании. Так, ладно. Это тоже мы, наверное, для задания, для кого-то приписем. Так, это мы тоже убираем. Что тут у нас еще есть? Инструкция по изготовлению малого запаса энергии. Так, химия, это типа требования. нужно, чтобы я владел этим навыком, а после чего я уже буду. Так, с помощью этого рецепта можно создать средство, которое частично восстанавливает ментальную энергию. Хорошо, так, что мы еще поднабрали здесь такого нового? Энергетики есть у нас, вот да, так, главное не тыкай лишний раз, чтобы не воспользоваться. Живо, ну это всякое барахло это для алхимии, да, я так понимаю. Так, сырой эликс, материал, ценность длительность, сырой эликс, либо поглощает его, так, ясно, это можно хавать, это можно тоже хавать при желании. Так, изящная чашка, ну, короче, всякое барахло, которое, наверное, можно продать. Так, тут у меня написано, что вроде что-то я тут не следовал в каком-то пункте, где-то, где-то, вроде что-то где-то я забыл, ну, это, скорее всего, баг. Так, ладно. Итак. Итак, вот телепорт. Вот это телепорт. Надо срочно его активировать, да. Чтобы мне потом перемещаться можно было проще. Ой, Куда не куда зайдешь, не отойдешь. Везде какие-то плюшки валяются. В нашем случае. Зелье целебное короче деревянный какой-то закуток из, из из из бруса все сделано тут я смотрю красота чем-то напоминает действительно готику спасение опыт новый уровень Выполнено. войти в голе от задание выполнено, выжить и так значит у меня есть уровень надо этим воспользоваться так очков у меня значит обучение 2 и все а других очков не дают? А, они в другом месте находятся. Вот. Очков характеристик у меня 10, значит. Что мы развивать будем? Ловкость помогает повысить урон стрелкового оружия. Давай повысим ловкость до 20. -очки. Так. Интеллект. Так, сила, стойкость. Стойкость нам для чего? Отчасти запас жизни, энергии, доступ к предметно способностям. Физически вредно. На... Так. Окей. Вкратце понял интеллект, в зависимости от выбранной группировки интеллект увеличит либо ману, либо все силы. так хитрость что ли повысить немножечко да, давай хитрость повысим интеллект до 15 так, и что еще повысить сила, насколько она важна стойкость, отвечает за запас жизненной энергии доступ. ну давай же стойкость все-таки немножко повысим, Надо по чуть-чуть все-таки что-то что да, распихивать Применить, да, применить, конечно, применить. Я что, просто так, что ли, это все дело? Вашему. Так, очков обучения у меня два. А, понял я, почему у меня висело. Потому что у меня были очки нераспределенные. А нужно бы распределить. Вот я думаю, чтобы мне взять в первую очередь характеристики. Могу ли я их взять? Эликсид. 278 А, то есть он, он еще и эликсита стоит Который я собираю, да? И интеллект нужен 50, смотрите-ка Дает вам Дополнительно одно очко характеристик То есть Интеллект, значит, да? С каждым новым уровнем Я так понимаю, что нужно интеллект вкачивать Сейчас по максимуму просто Да, да, да С получением уровня с каждым Чтобы добавить Характеристики да, я уже мог бы сейчас достичь хорошего бы уровня, если бы я не тратил очки, э, характеристик на какую-либо херню. Но я думаю, пока они подождут, пускай болтаются, они в конце концов никуда не денутся. Черт бы с ними, пусть лежат. Итак, давайте зайдем все-таки уже в эту деревушечку, посмотрим, что у нас тут ждет. Дрог, так, хватит Дрог. стоять. Дрог. Так, хватит Дрог. стоять. Дрог. Именем серых воронов и властью данной мне вождями Голи, это. И... Что-то он хочет Голиэт. мне сказать Приказываю назовись и объясни, что тебе тут нужно Всем известно, что в и Зорко следят за тем, чтобы алибы сюда не пролезали Так, меня прислал Дурас, ну давай так скажем а, так ты из порученцев Дураса? Тогда советую идти за отчетом к Рагнару или кому-то из вождей. Сразу так. Они проверят, не альпский ты или идиот. Ладно, ладно, можешь заходить, но все оружие держи в нужное. Вздумай что-то вытворить. Любой паладин тебя превратит в пепел раньше, чем ты успеешь подумать. Зря меня Дурас сюда прислал. чё ты болтаешь всякую гермуду. Да я никогда ничего и техникой не пользуюсь. Ничего другого я тебя не жду. Да, блин. Хорошо, тогда приветствую тебя от имени всех Берсеркеров. Как все торжественно и наиграно-то, а? Так, кто такие серые вороны? Мы боевой клан Берсеркеров. Наш воршать Рагнер, испытанный в боях, достойный защитник Голи, и он учит нас оставить свои идеалы, чтобы ни был, на них не покушался, хоть и снаружи. Мы защищаем справедливость и правосудие. Все, кто хоть хотят присоединиться к Берсеркам, должны подчиниться Рагнеру. Окей. Кто такой Рагнер? Ты что, никогда о нем не слышал? Рагнер неупротив, Рагнар. Рагнер... ...сын. Он лучший вождь в Голи-Ти в буквальном смысле. Он живет там, наверху, в развальных времен Старого Мира. Так, ну я понял, что Рагнер, наверное, здесь самый главный. Но если я спрошу, кто здесь самый главный, наверное... <laughs> Пока Торальд, великий скиталец и мастер магии, прибывает в уединении. Остается Рагнер, вождь клана Серых Волков. А где он сам там? Че, его нет на Вождь, вождей, великий справедливо, он пример для нас всех. Я бы на твое место не стал попросту его беспокоить, если только ты всерьез не решишь стать Берсеркером, но если повезет, ты можешь увидеть его внизу, он любит лично присматривать за всем, что происходит. Хорошо, That's хорошо. Тебя за этим Дурис прислал, ты на выбране, советую выбрать нас, а не изгоев, если тебе жизнь дорога. Соблюдай законы, помогая людям, и, возможно, Рагнер согласится принять тебя в Берсерке, если нарушишь законы, пьяняй на себя». Да ясно мне все ясно. Так, выходит, выходит Торальд глава. Э, Торальд, Торальда э, вашего главного в городе нет. Так. Нет, мастер Торральд скиталец славный, великий и мудрый, удалился от мира. Он найдет ответы на свои вопросы и вернется к нам с победой. <связать> как только он преуспеет в своих зн... занятиях, он вернется к нам До тех пор, заправлять всеми делами, более тем, поручил вождю Рагнару. Окей, okay, okay, снова окей okay. Так, вижу, вы готовитесь к каким-то неприятностям like <связать> Изгоя к а теперь еще <связать> Альва воюет против нас И это я <связать> еще не <связать> говорю про мутантов Наш <связать> мир состоит из неприятностей Где <связать> ты был, если <связать> до сих пор ничего не знаешь? <связать> Но здесь ты безопасно, не беспокойся меня ни один Альб не проскочит где я могу поселиться в горе? Можно в таверне или у, земледель, у земледельца, спросив казарма. Для честного человека место всегда найдется. Вот с осколками отрабатываете и тебе всегда будут рады. Мы, защитники Магалана, и всегда рады свободным людям. Ясно. Так. Как я могу отработать проживание? Оружие в руках держал когда-нибудь? Да. Тогда. Без работы ты не останешься, с тех пор, как начались атаки, у нас вечно что-нибудь Похоже, тут не слишком безопасно. А где сейчас по-другому альбы? Весь мир готовы на части порвать. Вам хватает людей? Из-за альбов такие потери. Суторожникам, земледельцам, воинам, везде нужна помощь. Свое место среди нас тебе Но еще предстоит заслужить на работу для кого-то удобно и Мы готовы платить осколками. Что за осколки? Вы используете осколки вместо денег. Что за осколки от бутылки, что -ли? А что же еще? Эликсид повсюду принимает к оплате. не пытайся тут расплачиваться ящеровым, ящеровым дерьмом. Если хочешь заключить сделку, тебе будет нужен эликсид или где-нибудь редкости старого мира. Хорошо. В целом, и в принципе, мне все понятно. Городишка, мы ваш обязательно исследуем, зайдем, посмотрим, познакомимся с кем нужно и с кем нет. Ну а на сегодня пока что это все, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе новых видео, выходящих на моем канале. С вами был Олег, всем всего хорошего и до новых встреч!